Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Вы видите свой естественный природный цвет эмали и решаете для себя, что все-таки вы хотите, чтобы он, он был еще светлее, вот тогда мы уже обсуждаем э, процедуру непосредственно отбеливания, которая будет сопровождаться наложением на поверхность э, чистой, здоровой эмали определенного э, отбеливающего препарата, и этот препарат будет воздействовать на пигмент самой эмали. Вот это является истинным отбеливанием эмали. И если говорить об абсолютных противопоказаниях, это прежде всего нежелание пациента, потому что, учитывая, что это косметическая процедура, все зависит от самого пациента. В основе любой отбеливающей системы лежит перекись водорода, поэтому второе абсолютное противопоказание – аллергическая реакция на перекись водорода. Перекись водорода, которая входит в состав отбеливающего вещества, она обесцвечивает пигменты эмали. За счет чего и происходит эффект отбеливания. Процедура отбеливания безвредная, если, конечно, это проводить без фанатизма не чаще, чем раз в полгода. Мы работаем в клинике с системой Zoom 4. Это самая новая, самая последняя система отбеливания. У нее есть определенные улучшенные качества по отношению к предыдущим системам. Она позиционируется как система, которая меньше всего вызывает чувствительность. Вы хотите изменить цвет улыбки, значит, вы приходите на отбеливание. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.